Покажу вам еще один почерк, вот как вы думаете, это красивый почерк или нет, напишите в чате, это, это Бриджит Бардо, я думаю, ее вы узнали, ну если не узнали, я вам уже сказала, вот у нее красивый почерк, напишите, пожалуйста, в чат. пишет Марина ага. какие вообще признаки в ее почерке мы можем здесь выделить здесь маленький фрагмент ну давайте попробуем экстравагантный крупный да такой большой размер даже больше чем норма эмоционально окрашенный ага. да вот и интересно вот этим Здесь доминирование нарциссической потенции. То угу. есть вот посмотрите, почти правильный вертикальный наклон прямой, да, такой очень рисованный тяжелым движением. Посмотрите, как она пишет. Почерк статичный, толстый такой, теплый штрих. Здесь правильная и очень большая средняя зона да, размер букв. Это широкие буквы, ширину больше, чем высоту, очень полые, очень раздутые кончания. Неудовлетворенная жажда общения и принятия и закрытость, пишет Марина. То есть в целом ОДОМ относит к этому типу только пассивного нарцисса, который демонстрирует такое тщеславную, самонадеянную позу с очень сильно раздутым эго. Посмотрите, Обратите внимание на среднюю зуб на статично-вальяжное движение. То есть демонстрация аристократизма, культуры, важности, успеха. Но на самом деле этот человек очень эгоцентричен. Он требует признания и такого вот особого отношения к себе, голубых кровей так скажем. Да, он стремится так, вот, к жизни, которая полна блеска, роскоши, комфорта, без необходимости прилагать какие-либо соответствующие усилия. То есть потребность в шике, потребность в гламуре. Они часто, кстати, идут в рекламу, в моду, в дизайн, в театр, в шоу-бизнес. Вот Им там хорошо, так что mm -hmm. бордо на своем месте. Эгоцентризм, пишет Татьяна, да, очень сильный. И следует помнить, что нарцисс он избалован, он капризен, у него бесконечные оральные потребности. То есть он не способен отдавать и делиться. То есть если вы что-то вот хотите, что да, ну он же должен там, мне давать ласку, там, ну еще что-нибудь. Вот девочки ведутся на нарциссов, М -м -м, ничего не должен, он там пусто внутри. Там пусто, пусто, пусто. То есть он не может осуществить свои какие-то фантазии, мечты самостоятельные. Ему нужна постоянно какая-то подпитка от других. Он флегматичен, он пассивен. Нет реальной мотивации к работе. При этом нарциссы, они чрезвычайно требовательны. И что заслуживает всего того, чтобы все его фантазии они исполнялись другими людьми. То есть ну, такое самоутверждение за счет другого есть еще, да, я не виноват все они виноваты обстоятельства там, Вася, Петя, Катя и так далее, но не я я нет, я вот но подробно мы касаемся этой типологии уже на третьем курсе когда вы уже хорошо освоили, когда вы уже хорошо владеете всеми признаками почерка, вы умеете в них ориентироваться, вы умеете их различать, понимать их значение, составлять графологические синдромы. Кто хотел бы изучить глубже эту тему с типологиями, кстати, поставьте пятерочку в чат, это очень интересно. Нарциссы, в чем их такое свойство главное, кто знает? они производят шикарное внешнее впечатление, вот особенно первое. То есть они настолько выглядят уверенными, надежными, они настолько располагают к себе, и ты вот думаешь, вау, какой. Они собеседования, кстати, на работу проходят, на ура. И резюме у них может быть шикарным. То есть такой вот блестящий кандидат, все идеально. Ну вот, когда вы ходите на работу, здесь вы столкнетесь с реальностью этой личности. И я вам сейчас расскажу вот то, с чем сталкиваются HR, которые проходят обучение графологии. Как графология? Пятерочки вижу. Да, Ирин, вы уже на курсе. Да. Так. И это очень здорово. Это очень-очень здорово. Знания графологии, как они вообще в целом пригождаются. Вот Диана, вы видите то, что она пишет, она директор по персоналу, она HR, и из Молдовы. Окончила у меня в центре обучения в 2017 году, по-моему. Получил сертификат, конечно, который удостоверяет ее квалификацию. И я помню, когда Диана еще училась, по-моему, это было на первом курсе, если я не ошибаюсь. Она прислала мне почерк одного человека, который ей предложил бизнес-сотрудничество и горы золотые, ну и, и там все из этой серии вытекающее. То есть я посмотрела тогда и сказала, ни в коем случае, то есть это все мыльные пузыри. То есть такое пускание пыли в глаза, на деле все будет, ну, не все так красочно на деле. и даже полностью наоборот но так и, так и оказалось и очень хорошо что она отказалась тогда но вот к сожалению нашлись те кто согласился и там конечно такой вот и на деньги попали люди ну такая очень некрасивая была ситуация но ну, как вы видите на слайде вот она пишет что ее спас графологический анализ почерка и речь идет уже немного о другой ситуации, да, когда они рассматривали кандидата на топ-позицию. Знаете же, да, кто такие топы? Не, не надо объяснять. Поставьте плюсики в чат, если вы знаете. Топ-позиция коммерческого директора. И вот он личный пример. Когда кандидат шикарно проходил собеседование, когда он казался уверенным, интересной личностью, но с одним лишь но было видно что он очень поверхностный он не завершает начатые дела он не обладает стратегическим мышлением нарцисс они в основном все в средней зоне в настоящем угу. стратегии нужно более большая дальновидность Должны быть верхи и низы, обязательно. Чистой воды такой нарцисс, да, который пришел к ней на собеседование со всеми вытекающими, которые вот мы сейчас обсуждали. И кандидату отказали в трудоустройстве. Но самое интересное, естественно, HR узнают да, по прошлым местам работы, что и как. Его предыдущие работодатели они подтвердили негативную картину о нем. Круто, да? поставьте плюсики в чат вот это профессионализм поэтому визуальное впечатление оно не всегда совпадает с истинной картиной человека я не говорю давайте разоблачать всех нет ни в коем случае да? нам для понимания видеть какой человек на самом деле и здесь что важно сэкономлен во первых очень большой бюджет компании нервы время на адаптацию, а потом возможно на судебные издержки при увольнении, на само увольнение, ну и так далее. Как вы думаете, насколько ценно руководителю компании иметь такого сотрудника, как Диана? Вот напишите в чат ваше мнение. Ценная она сотрудник, да или нет? Которая не только точно, но и очень быстро может понять ху Магия? Наука. Здесь действительно каждое заключение можно наглядно подтверждать признаками почерка. То есть не просто так, просто потому что мне так казалось интуитивно. Стоило ее обучение этих денег? Риторический вопрос, но можно ответить в чате. Спасибо, что вы смотрите это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарии в описании. Также в описании этого видео вы найдете ссылки на бесплатные курсы, на телеграм-канал Современная графология и на донаты. Пожалуйста, поддержите этот канал, чтобы я имела возможность развивать его дальше и делать для вас больше полезных видео. Спасибо!